Это шоу я и на в лифте. Пока мы доедем до первого этого этажа, я хотела рассказать. О mm чем -hmm. mm -hmm. а можно сказать в лифте? Сам подумайте. А да чем угодно. Хоть а это там сколько нам этажей ехать? Нам ехать 7 этажей. Эльфир, а тех, кто есть в надписях? Ладно, это было шоу «Я и она». В лифте. Пока. Пока.